Да, да, да. Да, конечно, смотри, он еще плывет. Акульюха. О, класс, фотка. Опа, спела. Такой, блин, не видно. Нет, видно Блин, ту, которую хотела посмотреть, уплыла, а вон там черненькая какая-то, мелкая. Это плоская, как где-то. Вон там черненькая, смотри, прикольная А Ахун, конечно, зачетная. Вот так вот и мы Вот так вот. Вот так вот. Вот так Yeah, I Понятно, что не мешает. После барабана пойду. На ужин тогда я думаю, да. О, смотри, ужин. Все, все классное. Леша, сфоткай мне. О, а это что? Либо сказала. Нож читала. Отличная Снорочка, ты не Пойди, Мы Да, Александр, Ну что, Пойдем. Смотри, Ой, Смотри, там она живая застыл такая okay. Что-ся, какие А что она там делает? Нет? Отодвинься. От чуть-чуть отодвинься. Там, там, говорит, девка, говорит, плавает, жопа, говорит, Пой, пойду покажу. Ну, дай, дай еще, чуть-чуть отоедь еще немножко. А можно проехать, пожалуйста. Едет, да? Смотри, там О, да, да, да. Они сами. О, все, пойдем на ну, Эх ты жопы повернуться. Ну еще с 7 большая? О, маленький. Смотри, а если они же растут, а если они вырастут? а мне тут нос-то там. Стой. Стой.